В морозы, в голове в слякоть. Какая бы ни стряслась беда, Не заставляйте женщин плакать Ни от любви, ни от стыда. Какая бы из горьких трещин Не расколола сердце вам, Не заставляйте плакать женщин По необдуманным словам. Прощайте женщин, Сокращайте предел, бросающий вражду, И никогда не вымещайте на женщинах свою беду. И как бы ни случилось плавать вам в океане бытия, Не заставляйте женщин плакать, на вас обиду затая, И пусть вам будет как награда за бескорыстие труда Та женщина, что с вами рядом, не плачущая никогда, Чтоб не краснеть вам от стыда, чтоб от раскаяния не ахать во век нигде и никогда. Не заставляйте женщин плакать,